Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Сегодня мы отмечаем День России. Праздники подобного рода отмечаются в других странах. И для них это тоже символ национального единения. Россия федеративное государство. Я искренне рад видеть здесь руководителей почти всех субъектов Российской Федерации. На общее торжество в Москву съехались и представительные делегации из самых разных уголков нашей Родины. Это правильно, основной успех России вершится в ее территориях. Убежден, чем благополучнее будет жизнь людей в регионах, из которых собственно и состоит наша страна, тем значительней и весомее праздник, который мы сегодня отмечаем. Дорогие друзья, год... Вот за годом мы освоили пространство демократии и рыночных отношений. Это был трудный и неизведанный для нас путь. Но мы очень быстро научились по-новому и самостоятельно строить свою жизнь. В короткий срок мы создали работающие демократические институты, ушли от прежнего идеологического и политического единомыслия. Сделали первые шаги в другой жизни, к обретению новых цивилизационных форм. Более того, заложили основы принципиально иного государственного и общественного строя. Наши достижения здесь очевидны. За это время были созданы условия для свободного экономического развития государства. Впервые за многие десятилетия, если не столетия, мы не конфликтуем, не конфронтируем ни с целым миром, ни с отдельными странами. Но нам нужно еще научиться отстаивать свои позиции и побеждать в той жесточайшей конкуренции, которая царит в мире и, прежде всего, на мировых рынках. Кроме того, прошедшие 12 лет оказались очень тяжелым испытанием для большинства людей. Многие жизненно важные проблемы крайне обострились. Некоторые из них приобрели отложенный характер. Сегодня пришло время решать и их. И потому перемены, которые мы выстрадали, должны начинать давать отдачу сегодня. Должны работать на общество, на гражданство. У нас уже сложились рыночные институты. Окрепла демократическая власть. Есть мощный потенциал активности людей. Все это, богатство и наш огромный ресурс, он не достался нам в наследство. Мы создали его сами. Создали за последние годы. Труднейшие годы нашей жизни. И от того, что и как мы делаем сегодня, зависит не только качество нашей жизни в ближайшем будущем. От этого зависит, какой будет Россия, и что она сможет сделать для мира и для своего народа в 21 веке. Мы просто обязаны добиваться реальных результатов. Реальных результатов от тех реформ, которые состоялись за эти годы. Мы обязаны добиваться экономического роста, развития бизнеса, создания новых рабочих мест. Всего того, что даст людям возможность по-человечески жить и работать. И любые наши начинания должны сегодня проходить испытания на социальную пригодность. В заключение, хотел бы сказать, Россия не претендует на какой-то особый путь. Но она претендует на то место в мире и на такое отношение к себе, которое соответствует и нашей богатой истории, и творческому потенциалу нашего народа, и огромным размерам нашей великой страны. Она претендует на это потому, что мы выстраиваем поистине демократическое общество у себя и хотим быть активными Участниками строительства многополярного демократического мироустройства. Предлагаю тост за российский народ. За мир и согласие. За Россию.